Здарова, братишка! Рад видеть тебя сегодня на своем канале. Пиши в комментариях, как у тебя дела. Что там новенького у тебя рассказы. Сегодня мы будем прокачивать 12-ю ТХ. Перед началом полетим в бой. Найдем базу, которая имеет в себе много дарка. Вот, например, вот это. Сейчас я расскажу, почему. Вот. Кстати, прожимай свой лайкосик и подписывайся на канал. И полетели атаковать нашу... Цель. Итак, что, в принципе, я хочу сделать сегодня. Хочу э, прокачать короля варваров и вардена. Кстати говоря, кто заметил, что у меня прокачалась королевка лучниц до 65 уровня? Я, наконец-то, ее зафулил. И теперь у меня остается два героя, которых надо, опять же, довести до последнего этапа на 12-м тх. И, естественно, будет... Долго это все происходить, потому что у нас поменьше уровень, чем хотелось бы. Потому что я качал в основном другие постройки, не королей, не героев, а именно сооружения дефа. Вот поэтому у меня немножко вперед ушел деф, чем э, войско. Но в лаборатории все равно там очень много качать, поэтому все равно будет оставаться именно в лаборатории что-то качаться. И буду прокачивать э, также сегодня деф. У нас очень много лямов, эликсира и монеток потратится. Обязательно досматривай до конца. Потому что это будет очень интересно. Итак, мы завершили эту атаку на три звезды. Это вообще супер. Да, такая легкая база, ну а что нет. И получаем еще, кстати говоря, звездный бонус. Че у нас сокровищница, а у сокровищница у нас все фуловое. Итак. Нам нужно сначала армию поставить на тренировку, чтобы время не тянулось. И все было хорошо. И переходим к улучшениям. Первым делом я хочу прокачать башню лучницы до 16 уровня. Будем дофуливать сначала 15 на 16, потом на 16, 16 на 17. Так, и с 16 до 17 вот. Отправляется еще одна лучница. Забираем сокровищницы, монетки. И дарк, чтобы прокачать нашего короля В начале видео я говорил, нам нужно взять дарк Вот и остается 2000 лишних это Как раз таки И прокачиваем сразу же вардена Так, у нас еще есть два рабочих Давайте купим за медали рейда Медали рейда, кстати, в молоко сейчас уйдут Если я не потрачу их Потому что недавно были не рейдов Так, поставим на башню в еще Вот, и нужно еще оба покупить за 300 и идеальненько мы сейчас поставим башню лучше 18 но перед началом надо потратить весь эликсир плюс еще сокровищница я вроде помню есть да <coughs> nice прокачали за весь эликсир и ставим последнюю башню лучницы вот и все ребятки спасибо всем за просмотр